Привет! С вами Зажигалочка. Продолжаем узнавать, почему ЮНЕСКО охраняет Старую Ригу. Двор Яна – это квартал, принадлежащий к древней части города Риги, формирование которого можно проследить до начала XIII века. Здесь были построены такие важные объекты, как епископский дворец и замок ордена меченосцев. С северной стороны эти постройки ограничивались крепостной стеной города и естественным водоразделом – рекой Ригой, древнее русло которой находится между нынешними улицами Каллею и Вагнера. Первый замок рижского епископа был передан Доминиканскому монастырю в 1234 году. После реформации здания монастыря стали использоваться городом. Был создан дом принудительного труда. В 1794-1803 годах в Яне-Сейте начала действовать Никольская богадельня, а уже в 1828 году – рижские полицейские казармы. В 1957-1960 годах была восстановлена старая крепостная стена длиной в 20 метров. Во время реставрации на улице Калаев также были построены ворота, которые были обозначены как ворота черных монахов. Площадь Ливов Кажется невероятным, но в 16 веке в том месте, где сейчас площадь Ливов, разлилась река Рига, которая когда-то была судоходной, и по этой рженой дороге возили зерно с полей. Позднее ее стали называть рекой Ридзена, а потом, по мере сужения, Ридзеней. Современное название площадь, первоначально именовавшаяся скверу филармонии, получила в 2000 году. Ливы – ныне малочисленный прибалтийско-финский народ, в древности населявший значительную часть территории Латвии. Большая гильдия – это купеческая организация в Риге. Традиционное наименование Рижского купеческого общества, а также его здания – памятника архитектуры 19 века. В Риге существовала также Малая гильдия – Организация рижских ремесленников. Это первая рижская гильдия, которая объединяла горожан немецкой национальности. Она была основана в 1226 году. Здесь же находится и оригинальный Дом кошек, а также Рижский русский драматический театр. В моем следующем фильме смотрите продолжение о том, почему ЮНЕСКО охраняет Старую Ригу. Подпишитесь на мой канал, смотрите, узнавайте новое, путешествуйте вместе со мной и восхищайтесь! Ваша Зажигалочка!